Представляем вам современные и долговечные ограждения из ДПК марки «Хольцхофф». Посмотрите, насколько удобен и прост процесс самостоятельной сборки. Для монтажа системы вам понадобится рулетка, торцевая пила, дрель со сверлом по металлу диаметром 2 мм и шуруповерт. Несмотря на то, что продукт абсолютно безопасен, при проведении работ мы рекомендуем использовать средства индивидуальной защиты – перчатки и защитные очки. Установите и закрепите армирующие металлические закладные для столбов. Рекомендуемое расстояние между ними не более полутора метров. Замерьте и отпилите нужные размеры столбов. Рекомендуемая высота надземной части столба 1 метр. Наденьте снизу на столб пластиковую юбку. Установите столбы на металлические закладные. Измерьте расстояние между каждыми секциями и изготовьте перила необходимой длины. По две штуки на один пролет. Разметьте и просверлите отверстия для уголков и балюстрат. Закрепите с помощью саморезов заглушки к верхним перилам и металлические уголки и заглушки к нижним. Разметьте и распилите балюстрады необходимого размера. Наша рекомендация 75 сантиметров. Ставьте все балюстрады в заглушки на верхних и нижних перилах. Поставьте готовую секцию между столбов и разметьте места крепления уголков секции к столбам. Закрепите на опорных столбах уголки в местах крепления верхних перил. Для соединения уголков с металлической закладной необходимо использовать сверлоконечный саморез с потайной головкой размером 4 на 50 мм. Установите секцию и зафиксируйте ее с помощью саморезов. Оденьте декоративные хомуты на перила и зафиксируйте их саморезами к столбам. Наденьте верхнюю крышку столба. Ограждение готово!